еще добавляю вот четко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 что-то вот это на карасика похоже ребята карасик похоже карасик да только попой попный карась так вот карасики попами клюют а потопил то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 Ничего себе, бульк и нырнул поплавок. Ай, красавец. Небольшой, друзья, но карасик и красивый.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 Оп-оп, давай, ну что ты. Видишь, а, сход неплохой был. Столько времени мучил. Чего все уклейка, Он перехватывает. вот так вот друзья свера гигантус рыбус ох какая поклевочка оба и мимо вот так друзья шикарная проклевочка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 Почему-то вот на степняках не везде есть у нас комар на степных водоемов. А вот на Кубани в любом месте, где не выпьешь, не выйдешь, съедят. А здесь очень много мест комара, очень-очень мало. Ну, шкара в глаза лезет это терпимо. А вот комар, когда много, а шкары, с кивалом летает. Ой, ой, давай, давай, давай, давай. Ну, красиво, красиво. Ой, иди сюда, иди сюда. Эх, хороший. Водушечный карасик, не сильно большой. Ну, пройдет. Вот, на той стороне запер. Какушка пошла. Такое впечатление, что птицы между собой общаются. разные виды Оп. малыш кибальчиш при ловле карася многие допускают огромную ошибку сыпят прикормку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 Создадите облако мути, это для карася неприемлемо. Ну, идите сюда. Некрупный, поэтому и нерешительный. А есть-то хочется. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Isso dá. <risos>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 ну как небольшой, штук 30 карасей, но ну, в основном невеликий размер. Если бы это был карась хотя бы грамм 250-300, то был бы ого-го. Рыбку половил, друзья, удовольствие получил. До новых встреч!